Всем добрый день, 5 мая Ровно два месяца с момента выпуска маток с изолятора Развитие было неплохое, несмотря на то, что апрель месяц Сплошные ночные заморозки но, тем не менее, некоторые семьи уже потянули маточники, значит, нужно настраивать пасеку на сбор маточного молочка параллельно с формированием отводков на старых матках. То есть уходим от роения и безматочные семьи настраиваем как воспитательницы на производство молочка. Но не все. Некоторые будут работать в полноценном режиме, те, которые послабее. Советы начинающим. С чего начинается технология производства маточного молочка? С формирования семей воспитательниц. Какие варианты существуют основные для формирования семей воспитательниц? Самая основная и самая распространенная, та, которая фактически будет работать весь сезон, ну, за исключением некоторых перерывов, если семья зарывалась, и на протяжении всего активного сезона. Эта семья воспитательница в полноценном режиме. Что это значит? Плодная матка находится в одном корпусе или в двух нижних да сверху разделительная решетка и вверху воспитательное отделение. Там перга, открытый расплод и прививочная планка. Вот уже сегодня вторая серия была. Какой еще есть вариант формирования семьи воспитательниц? Семья зароилась. Значит, сразу делаем отводок на старые матки рядом. Уничтожаем все печатные маточники, если таковы были, семье И три серии по три, то есть на протяжении 10 дней можно, не заглядывая, настраивать семью безматочную на воспитание личинок. Биологически она полностью готова для освоения маточников, прием личинок и отдачу молочка. А если это еще будет сиротское состояние, то желание работать на молочко удваивается. второй такой же вариант семья работала в двухматочном режиме с весны и я рядом делаю отводок на старой матке э, на одной из старых ну да на одной из старых маток на верхней внизу остается плодная то есть работа в режиме полноценной семьи воспитательницы Плодная матка в расплодной части двух корпусов нижних, разделительная решетка и вверху прививочная планка. Чем привлекательна эта семья-воспитательница по своему технологическому достоинству? Она фактически дает также по выходу молочка и по приему личинок, как и безматочная. Была матка в верхнем корпусе, мы ее оттуда забрали. Получилось, создали полусиротское состояние. Внизу матка, вверху была матка, ее не стало. Семья активно принимает личинок на воспитание и точно так же активно дает и по количеству самого молочка. С чем могут столкнуться пчеловоды начинающие технологии производства маточного молочка какие могут быть проблемы ну во-первых существует три варианта технологических по графику есть такой тренировочный можно выбрать если пасека медом направлении большая кто-то, Выделяет несколько семей. И можно эту одну группу вести всего-навсего на одну. Один рабочий день, два выходных. То есть через каждые три дня. День рабочий, два выходных. Как раз на третий день сбор молочка. Второй, щадящий режим. Когда две группы. Сегодня первую группу мы... Обрабатываем прививка завтра вторую, послезавтра выходной и заходим снова на двухдневный цикл рабочий. Есть беспощадный график, беспощадный больше для пчеловода. Каждый день, то есть три группы семей воспитательниц, и каждый день они работают по очереди технологически производством маточного молочка. Какой еще нюанс хотел бы я подчеркнуть? Очень многие, те, кто пробует себя в маточном молочке, два раза дали привычную планку на воспитание прием нулячий. С чем это связано? Это связано с тем, что, ну, во-первых, сразу оговорюсь, лучше всего использовать для этого Семьи безматочные, то есть роевые, они хорошо помогут пчеловоду убрать эти острые углы и огрехи по некачеству мисочки, по приему, по переносу личинок, в полноценных семьях, там где матка, очень капризные, поэтому старайтесь для начала использовать безматочные, то есть роевая семья. Все равно она без дела будет сидеть у вас, пока матки не обгуляются. А так, приятно и с полезным. Какой еще нюанс может быть по неудачной приемке личинок? Качество мисочек. Как правило, у начинающего нет запаса бывших мисочек. С прошлого года они играют довольно-таки серьезную роль в приеме. Точно так же, как и при сборе гумагината. Готовая сушь ставить ващину, вот сейчас буду собирать гомогенат на следующей неделе, затянулась на две недели, пока с ващины отстроили, погода не давала, даже подкормки не особо помогали. но ну, тем не менее, процесс пошел. Так вот, какие мисочки нужно готовить, кто будет заниматься маточным молочком на будущее? Ни в коем случае не браковать их полностью, а сохранять эти бэушные мисочки, они будут как находка для первой серии. А как правило пчеловода начинающего, они вот такие будут. И такие и ставят, неважно, это пластиковые или восковые, для того, чтобы Хоть как-то улучшить прием. Эти мисочки нужно смазывать кристаллизованным медом. Не сиропом поливать, а кристаллизованным медом. И минимум на полдня в семью, пускай они хорошенько вылежут, выполируют как можно лучше. Тогда только можно рассчитывать на гарантированный какой-то прием. Даже в разгар... Сбора молочка, уже раскачанная семья была. Ставил вверху две планки бэушных, а внизу ставил для освоения ну, в одну семью, чтобы ускорить прием личинок при наличии уже бывших употреблений. Верхние две планки, практически стопроцентный прием, Внизу полный ноль. И если кто привел личинок и всего-навсего одна-две семья приняла, то считайте, что начало уже есть. Не ждите процентов больших процентов. Сразу там 50 и больше. Я вот сейчас вам покажу, какие первой серии семьи были в стрессовом состоянии и то вот пожалуйста какой прием вторая и третья серия пойдет уже намного лучше а первой серии никогда не будет стопроцентного приема это разве что уже семья зароившаяся там может дать а если в полноценном режиме бывают такие, вот если, если у начинающего будет вот такая вот картина три маточника всего, здесь пластиковая мисочка может сыграли роль, вот считайте, что вам повезло. Раз уже есть какой-то прием значит, начало есть. Наберитесь терпения, несколько серий чтобы не создавая отдельно группу стартеров, затем отдавать финишерам, все наладится. Главное терпение. И, как я сказал в начале, первые семьи использовать именно раевые. Они помогут пчеловоду в начальной его пробе производства молочка приемом личинок и отдачей уже самого продукта. Так что всего доброго, успехов, кто будет пробовать себя в этом направлении. Несколько семей выделяйте. Основное направление пускай остается для товара, для рентабельности пасеки, а несколько семей для себя. Мы, мы мед начинали только для себя и пыльцу для себя. Затем пошло дело уже на излишки, на реализацию. И в конечном итоге для многих пасека на сегодняшний день это единственный источник дохода. Так что осваивайте производство продуктов апитерапии и не забывайте за постоянного покупателя своего внутреннего рынка. Это тот рынок, который не даст при любых обстоятельствах, пчеловоду сойти на ноль. Они всегда помогут. Ситуация с этой изоляцией, уже не знаешь, как будет выглядеть реализация в этом году вообще меда на экспорт. Всем успехов! Сезон начался, всего доброго! До связи!